Друзья мои, всем привет. Я Димас, на канале Кукс Братер Хукс. И сегодня мы готовим для вас замечательное блюдо. Все привыкли есть просто свеклу, майонез, чеснок, зелень. А мы сегодня тоже приготовим намазку из свеклы. Но одним из главных ингредиентов у нас будет это мед, кетчуп, чили, перец, масло нерафинированное, ну и как бы лимон. Чеснок, зелень, наоборот чеснок, зелень. Что сделали? Мы вот отварили свеклу заранее. Процесс варки как бы всем известен. Единственное, мы добавили туда столовую ложку укс любого и посолили. Все, вот, отварили до готовности. Главная задача сейчас у нас предстоит в том, чтобы эту свеклу почистить и запечь в мангале реально запечь. Если у вас нет мангала, можете либо в духовке запечь и как бы самый такой простой вариант это ее обжарить на сковородке чтобы она колернулась и дала вот этот такой вот э, чуть-чуть печеный горелый запах. Все, приступим сейчас будем чистить нашу свеклу и пихать ее э, в угли для этого нам понадобится фольга двойной слой сделаем фольга тонкая у нас этого достаточно будет ну и свеклу чистить обычно как бы тут секретов нет ребят вот я быстро тут сбегал за розмариновой солью если у вас есть свежий розмарин киньте его сюда другие сухие специи не советую кидать базилик орегано ну орегано возможно да можно кинуть тмин кумин вообще это кориандр это борщ получится у вас, а не печенная свекла. В реальном получится борщ. Так что самый лучший вариант это розмарин. У меня вот есть розмариновая соль, я ее сразу посыплю. Обычное растительное масло, немножко полить. Чтобы сильно не припекло у нас. И все, и завернем нашу свеклу. И пойдем кинем в угли. Ребят, мы пришли к мангалу, у нас угли. Вот мы кидаем и закрываем наши дровами нашу фольгу. Сейчас кинем еще пару поленцев, чтобы она лучше подошла. Она уже зашипела. Ну что, вот мы подзапекли свеклу. Она у нас хорошо прям подзапеклась так. Угли хорошие были. Сейчас мы будем натирать ее и все доводить до вкуса с нашими специями натирать мы решили на вот мелкой терке, на крупной. Смотрите, ребят, сколько у нас получилось на мелкой терке натерли. Сразу добавим маслиц, чтобы оно у нас ни с чем не перемешалось. Добавим чили, щепоточку буквально. Чили очень острый у нас. Буквально щепоточку чили. Также перца немножко добавим, кетчуп, где-то пол столовой ложки, Мед. тоже где-то пол столовой ложки, если что добавим. А также сок лимона, дольку. а Также добавим чуть зелени для оттенка, яркости. В данный момент у нас петрушка. и чуть чесночка туда без него также можно на терке натереть чеснок или через сок через давилку чесночную сделать как вам удобнее мы решили нарезать и перемешиваем что у нас получилось сейчас добавим если что то не хватает так, пробуем что получилось прекрасно я бы еще добавил кетчуп немножко Столовая ложка примерно. Меда 3-4 столовые ложки получается у нас. Почти целая. Вот, вкус сладковатый получится. Кислинки. Отлично. М -м -м. Просто великолепный вкус. Пряный лимон чувствуется кислинка. Кетчуп пособен не чувствуется, но вот его так после вкуса чувствуется хорошо. Чуть ты сдал нам перец. этот другой. И сладость меда. Чтобы ну, что, будем пробовать, что у нас получилось. Взяли фотки в Инстаграм туда-сюда. Ну, вот один кусочек мне, один оператор. Сейчас намажу. Так что пробуем. Обычную свеклу. Но никак мы привыкли, если мы назовим чесноком. А с другими немножко ингредиентами. Чеснок присутствует присутствует. Также присутствуют и разные другие специи. Попробуйте вариант. Не знаю, я думаю, не меньше он понравится вам, чем с майонезом. Такой же пикантный. Такой же вкусный. Пробуйте, готовить такую замазку. Так что всем здоровья. Увидимся на нашем канале. Всем пока-пока.